Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о том, куда и когда нужно пересаживать сеянцы орхидеи. Вот этим сеянцам со дня посева прошло уже, ну, идет третий месяц, и сеянцы достигли размеров где-то около 3 миллиметров. Вот, они изменились, начался, пошел корешок уже расти, на многих появился пушок такой, как на корешках, и носик э заостренный, ну, как у почки, когда она пытается э проклюнуться, когда она у набухшей почки. Вот такой вид имеют сеянцы при ближайшем рассмотрении. Вот. Ну, конечно, они подрастают с каждым днем потихонечку. Вот, если бы у них был, была подсветка, когда у них будет подсветка, я думаю, они будут еще лучше расти. И когда-то настанет момент, что придется пересаживать эти сеянцы. Почему же придется пересаживать? Это среда, она все-таки имеет свой срок годности питательные вещества у меня когда-то закончатся или не дай бог появится пресень и тогда мне придется вскрывать баночку и высаживать эти сеенцы или ну, как некоторые выращивают в коре некоторые выращивают в легком грунте вот ну, мы проэкспериментируем и так и так. И что же мы будем делать с этими сеянцами? Когда у нас сеянцы уже не, не станет возможности содержать баночки, мы увидим, или они начнут желтеть от того, что не хватает питательных веществ. Или где-то появляется плесень, мы вскрываем баночку. Все это высыпаем в воду с бледной марганцовкой. Тщательно-тщательно отмываем каждое живу ну, как каждая потом очень тщательно отмываем потом устраиваем тепличку для теплички нам подойдет вот такая коробочка из-под печенья ну, из чего-нибудь вот на нижнюю часть мы кладем вниз дренаж или керамзит, или пенопласт даже, крошки пенопласта. И сверху около сантиметра буквально, или крошечку коры сосновой с углем, или грунт, легкий грунт с кислотностью 4,8-5,5. Вот, высаживаем все растения и прикрываем, но прикрываем так, чтобы, делаем так, чтобы в этой верхней части были все же дырочки. Нам нужна и влажность, и в то же время, чтобы воздух свободно проходил в этой тепличке, тогда больше вероятность, что наши миниатюрные растения выживут. Ну вот вкратце все, что я хотела рассказать о высадке растений и семян. До свидания. Как все это будет происходить, вы увидите в моих следующих видео. Я буду пытаться ежемесячно выкладывать, что происходит с сеянцами.